А выше есть такое эмоциональное состояние, которое называется консерватизм. Я еще называю серьезность. Люди от слова консерва, которые не любят ничего менять. Вот, Такие люди встречаются, знаете, где в банках обучают таких людей в этих кредитных там, э, отделах, их обучают именно быть серьезными, консервативными. Как их обучают? Вот когда вы идете, например, в банк взять кредит, кто из вас пробовал брать кредит? Молодец, спасибо, что да. сказали. Смотрите, вы идете в банк взять кредит, что вас попросили, чтобы вы принесли да, квартиру на машину, на план возврата кредита. там? Как, где ты возьмешь деньги там, ну и на детей, на мужа, на гаранты там, какие-то там, да? Такое было? Они любят цифрами, документами, подтверждениями какими-то, да? Им нужно доказательства на все. Человеческие факторы, например. Да, не-не-не-не-не. например, эта квартира очень просторная, хорошая. Сколько там квадратных метров? У нее такой классный вид. Какое расстояние от балкона до этого, как называется, до горизонта? Знаешь конкретно, расстояние? Не знаю. А вот в этой квартире энергосберегающий истёртван. -а -а. Есть документы? Нету? Ходи по базару. Есть? Есть. А ну покажи. А сколько сэкономит это стекло, эти окна, у меня тепла. И тогда. У меня недавно был такой клиент, я да? Ну да. Понимаешь, о чем я говорю, да? Да. Да. В русском языке есть такая пословица, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Так у этого человека эта пословица не работает. У него работает 70 раз отмерь. То есть намного раз больше. Я еще подумала. Да, еще неизвестно, примет ли он решение Хорошо, понятно, да? Давайте выше поднимемся. Где фотография? А, фотография. В садике, люблю картинки Ну, Да каждый из нас любит картинки. Чрт в садике. Мы же тоже дети. Просто. Вот как он. Я показал тебе его фотографию, да? Блин. А вот еще. Ну серьезный же, правильно? Ну, просто для нас смешно, да? Но он-то серьезный. Хорошо. Вы.